всем доброго здоровья мир вашему дому сегодня у нас интересное событие днем значит на улице тепло снег мокрый все сейчас ноябрь конец ноября и у нас свиньи есть у меня три синоматки. где-то примерное число знал но точно не знал когда они должны родить вот ну подготовился примерно значит три две клетки уже подготовлены, третью только начал готовить сегодня ходил-ходил захожу бах начала рожать одна а было сидели они так: одна синяя и две синоматки. И там, где две, начала одна рожать. Я быстрее одну синоматку перегнал к той, которая одна. И побежал быстрее третью клетку доделать. Пока доделал, прихожу теперь там, где две матки, другая стала рожать. Я быстрее эту оттуда выгнал в третью погнал. Вот, сейчас пойдем посмотрим потихонечку. Все так необычно. Я тут весь в мыли, но очень радостно. Пока я еще не считал, сколько у нее послед еще не отошел, у не отходит два последа, ну потихонечку. Значит, мне задавали вопросы, говорит, а почему, говорит, вы там не протираете их там полотенчиком, никогда этого не делали. Я так понимаю, может быть, это на каких-то фермах делать, я не знаю. В дикой природе кто их там каким полотенчиком обтирает? Как бы, ну и все, вот они раз, подсохли, и все, у меня тут нормальная температура, все. А так, знаю точно, у кроликов вообще нельзя руками трогать, иначе матка их там сожрет, не примет. Но здесь тоже, чтобы свои запахи какие-то не в это, то есть там, даже если будет чистое полотенце, все равно не это. Поэтому все естественно подсохнут сами а вот это вторая процесс родов ну, несколько ну, как говорится может быть очень длинный по времени бывает минут за 30 за 40 бывает больше поэтому мы просто контролируем и все Такие вот малышики, кибальчиши они уже знают. Ну, вот тут посмотрим, какие из них нормальные. можно что-то вот этот вот, вот, что вот он торчит сюда даже вообще не реагирует. Не знаю, может быть, отойдет. А если какие хилые, на, на фермах их сразу убирают, потому что с него дальше толку никакого не будет. Естественный отбор, как в природе, выживают самые сильные. Вот так. В, этот, все, в эту клетку, сейчас я еще вот, вот, еще солому еще принесу, все, получилось так получилось, что когда я хряка привез, вот, а мне потом уже человек опытный говорит, ну, все-таки у меня еще не так много опыта, а тут еще какие-то перерывы были, у меня там бывало так, что не покрылось, например, ну, эти, кто не... Ну, свиноматки, вот, и все, то есть я мимо вышел, там, один год, мне пришлось заново покупать каких-то поросят там, вот, И, ой, тихо, тихо, куда, ну, так шить, пошла, пошла, пошла, пошла, пошло, пошло Я тут сейчас еще, это, заделаю, сейчас не задел, не успел Так вот, получается, когда жениха привезли, что, получается, он их всех в один день обработал, что ли Вот сейчас еще вот, вот это вот посмотрим, значит, и такое может быть, вот, поэтому, ну, и сейчас примерно посчитаю Я точно знаю, когда я его привез, пошла в этот жениха этого и точнее и буду знать, что он в этот день их покрыл или не в этот ага. вот. ну все, видишь ага. она немножко это переживает Ты ждешь, котят. Тоже пужаченкая. Миленькая. Зайка, конечно. Кисел. И тоже скажу, я рожу, скажу. Ой, вот тебе скажи, еще и до весны не дожили. Да? Еще до весны не дожили. Да, моя милая. Они даже раньше, раньше собрались. Хозяин не думал, что он многодетный папа снова станет так рано.